Короче, я хотела сделать модную фоточку с гирляндами, как в инстаграмчике. Но моя гирлянда была убитая, разноцветная и к тому же в конец умерла э, прямо перед фотосессией. Поэтому я решила, что лучший, а самое главное, самый логичный выход из данной ситуации, это нарисовать гирлянду самой. Логично? Логично. Логично. Началось все с того, что я похерила запись. Поэтому самых первых шагов не видно. Но я вам сейчас оперативно все объясню. В общем, я почему-то очень люблю фотографировать в таких прямо жутких потемках. Поэтому я пошла исправлять это дело в Lightroom. Немножко высветлила фотографию, чтобы с ней было удобнее работать. После чего перешла в Photoshop. Почистила немножко свое чудесное личко, убитое в хлам после Нового года. Пожалуйста, употребляйте то количество алкоголя, которое может вывести вашу печень. Нашла в интернетах картинку гирлянды, вырезала оттуда лампочку и сделала из нее кисть. Там наметила линии для гирлянды. Прошлась по ним этой самой кистью лампочкой и начала рисовать свет. Потом начала прорисовывать провода. Хочу предупредить, что я кто угодно, но не профессионал. Мне просто приходят в голову какие-то идеи, я их реализовываю. Попутно набиваю шишки, делаю кучу ошибок и лишних телодвижений. И потом исправляю это и удаляю. Это, знаете, одна из тех историй, когда ты очень хочешь чем-то заниматься, но ни черта не умеешь, и поэтому ты делаешь все до момента, пока не кончаются твои познания в данном деле, а потом начинаешь просто тыкать разные кнопки. Вот примерно таким образом я а, училась и учусь. До сих пор, собственно, практически всему, чем я занимаюсь, чья рисование, И вот а. это, что бы я ни делала. <свёздить> И uh, всем остального. розетку у себя во лбу, да? Но знаете, иногда нам что-то приходит в голову, и мы не придумываем особых причин, чтобы это реализовать. Вот тут мне подсказали, что не очень все выглядит, потому что я выгляжу как шут, обвешенный бубенчиками. <с> Поэтому удаляем добрую половину огоньков, а потом удаляем еще половину от этой половины. Я же предупреждала про ошибки и лишние телодвижения. Вот теперь исправляем. Позже я добавляю шум на нарисованные объекты и размыливаю их, чтобы они, ну знаете, сочетались с общей картиной. Ну, потому что это очевидно легче, чем делать сразу качественные фотографии без шума, с фокусом в нужных местах. Я вот сейчас на моменте озвучки пересматриваю то, что я смонтировала, э, не знаю уже который раз, возможно, десятый, sí. мой больше. И я не понимаю, в какой момент гирлянда начала выглядеть по-человечески, что я для этого сделала. Оно просто случилось. Я как-то притушила эти огоньки, еще пару каких-то магических взмахов мышью и, и она уже выглядит сносно. Я, я честно я не, я не знаю как это получилось это какое-то чудо наконец-то можно наивно полагать, что мы закончили. И делать, так сказать, последние штрихи. А затем, через два дня просыпаемся и решаем, что нужно еще доработать розетку. Поэтому увеличиваем ее. И делаем еще пару штрихов. Набросала больше света, больше тени, больше черного. Ну вот, всякого такого. Теперь точно готово. Можно делать вариант без розетки и что-нибудь для инстаграмчика. И Вот к такому результату я пришла, вы можете увидеть его в моем инстаграме, на который, конечно же, ссылочки где-нибудь найдутся. Скажите, что вы об этом думаете в комментариях, или можете просто оценить лайком-дизлайком. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что были со мной.